всем здравствуйте меня зовут Максим Керичев и вот я записываю скринкаст по продукту который лично меня как инженера очень зацепил это продукт 1С розница ну во первых что же меня заставило это сделать скринкаст там записывать зачем мне это надо Ну, две причины на самом деле когда я первый раз Познакомился с этим продуктом, начал смотреть, какая информация по нему в интернете присутствует, то столкнулся с тем, что э, очень трудно, по крайней мере, для меня было найти информацию, что называется, в последовательном изложении. Да, много всяких видеоматериалов, которые ту или иную ситуацию излагают, но вот именно в последовательном изложении, от простого к сложному, мне найти не удалось. Может быть, искал плохо. Но причина вторая, она заключается в том, что это первый скринкаст мой и это для меня точка личностного роста. Ну что ж, давайте по сути. Что же такое 1С розница и чем этот продукт зацепил лично меня как инженера. Ну, 1С розница прежде всего это продукт фирмы 1С, который предназначен для автоматизации розничной торговли. Это наверное, все знают. Но что же в нем цепляет? Ну, первое, что приходит на ум, можно употребить очень такие избитые выражения «простота и гибкость». Ну, простота и гибкость слова известные, но каждый ведь под ними что-то свое подразумевает. А вот лично для меня все очень просто оказалось. Дело в том, что продукт этот, 1С розница он построен таким образом что если включить только базовый функционал этой системы то она действительно становится очень простой и понятной и возникает иллюзия что действительно все очень ясно при этом лишние навороты они не отвлекают и в такой системе с максимально отключенным функционалом где включено только все необходимое можно разобраться за очень короткий промежуток времени и в дальнейшем, по мере необходимости, функционал можно последовательно включать Но это что касается простоты и гибкости, я ее так понимаю И при всей своей простоте, а я эту систему сложной не считаю Система содержит все необходимое для автоматизации розничной торговли Именно в концепции от простого к сложному и набор инструментов он действительно очень широк Он широк настолько, что при небольших объемах торговли Кроме этой системы может больше ничего и не понадобиться ну, На самом деле зачем еще что-то приобретать, если все учетные задачи решаются Что еще меня поразило в этой системе, зацепило Это чрезвычайно гибкий и развитый механизм ценообразования на самом деле, если знать как, то ценообразование в системе можно настроить просто вот как того душа пожелает. И мы с этим обязательно поупражняемся. Далее, система в себя включает набор очень развитых средств для обеспечения лояльности покупателей. Что под этим подразумевается? В системе присутствует механизм скидок очень изощренной настройкой условий их применения система в себя включает возможность работы с бонусными картами лояльности в системе присутствуют маркетинговые акции это какие-то периоды действия скидок определенных маркетинговые акции можно не только включать и отключать, но можно их проанализировать, проанализировать результат маркетинговой акции для этого предусмотрены специальные технические средства, и мы с этим поупражняемся обязательно. Еще очень интересная особенность системы 1С-розница – это так называемый дисконтный сервер. Что это такое? Дисконтный сервер – это технология, которая предотвращает мошенничество покупателей с бонусами на картах лояльности. Что же это такое? Мошенничество. Какое там может быть мошенничество? Все на самом деле очень просто. Среди покупателей мож, могут оказаться технически продвинутые люди, которые осознают, что э, в условиях какой-то разветвленной торгов, торговой сети, если клиент покупает, покупает какой-то товар в одной точке этой сети, то э, те бонусы, которые он тратит со своей дисконтной карты, они во все остальные точки сети попадают не мгновенно. Информация о них не мгновенно попадает, Потому что на самом деле э, Система автоматизации розничной торговли Она обменивается по определенному расписанию информации о бонусах Так вот Если человек технически продвинут Он может воспользоваться этой уязвимостью И например потратить бонусы в нескольких точках до момента обмена Тем самым он несколько раз истратит одни и те же бонусы Так вот для предотвращения этой ситуации и создана технология ⁇ Дисконтный сервер ⁇ Сервер, в который обмен именно информацией о бонусах происходит в режиме реального времени. Так, дальше. Система управления запасами и закупками. Тоже меня очень зацепила. И зацепила тем, что она от простого к сложному может быть настроена. Действительно. Мы... Уже в этом продукте имеем возможность ведения заказов поставщикам, возможность ордерного учета на складах. Есть специализированное рабочее место кладовщика. Далее, что очень интересно, интересная возможность, система в себя включает механизм оптимизации товарных остатков на основе статистики торговли. Эта возможность, она очень интересна менеджерам по закупкам, поскольку менеджер по закупкам, он должен решить, э, ответить на вопрос сколько и какого товара ему необходимо закупать и когда так вот для него тут есть специальные механизмы, которые позволят ему найти ответы на подобные вопросы конечно же в системе управления розничными продажами должен быть весь необходимый контроль реализован операций с наличными денежными средствами тут хочешь не хочешь, а если заявился то предъяви Присутствует все необходимое для работы с ККМ, это и контроль выдачи, размена, выемки денежных средств из ККМ, контроль денежных средств в пути, инкассация и тому подобное. Но, что интересно, присутствуют также средства планирования оплат поставщикам, то есть так называемый платежный календарь. И что еще более интересно, в этой системе у нас присутствуют средства для контроля расходования денежных средств. Так называемые заявки на расходование денежных средств. Вот так вот. Что еще меня как инженера в этой системе зацепило? Это развитые и понятные настройки контроля прав доступа. Ну тут стоит оговориться, что вообще у продуктов фирмы 1С из поколения в поколение настройки контроля прав доступа конечно везде присутствуют. И по большому счету они все отвечают на одни и те же вопросы, выполняют одни и те же задачи. Это возможность настроить права оператора по выполняемым ролям, настроить права доступа на уровне записей, так называемое РЛС. Ну, никого этим сейчас не удивишь. Но вот что конкретно... Поколение поколении систем меня цепляет это возможность преднастроить права групп пользователей и в дальнейшем включать пользователей в эти группы. Так вот для того чтобы пользователей включать в эти группы или исключать из этих групп высокой квалификации оператора не требуется, то есть мы можем заранее предусмотреть в системе группы пользователей определенные преднастроить их по правам и потом без нашего участия какого-то мы ответственного человека можем назначить и он без нашего участия сможет пользователей в эти группы включать или из этих групп исключать. Конечно же можно вспомнить, что такого рода вещи есть, например, в старых продуктах, в таких как УПП, но вот в текущем поколении систем мне особенно нравится, как это все визуализировано, как этот процесс выглядит. Лично для меня он стал более прозрачным. Далее. Следующие возможности, которые меня зацепили, я вот обозначил такими словами <смех> умное масштабирование. Не мог ничего придумать, но обозначил так. Что же под этим я подразумеваю? На самом деле, что такое масштабирование? Ведь всякая система, она может э -э регулировать свои возможности и по функционалу, например, да, какой-то функционал мы включаем, какой-то отключаем, Ну не всякая система, скажем, а вот это вот 1С розница и э, может применяться на разных объемах данных так вот, можно масштабироваться по функционалу и по объему данных здесь мне очень нравится именно возможность последовательного включения функционала ненужный функционал он просто из глаз убирается и в этой связи пользователю с моей точки зрения работать гораздо проще системой вот. Ну а масштабирование по объему данных там понятно, мы можем какие какой-то SQL сервер применить, если у нас большой объем данных, вот. Можем еще какие-то технические решения. Далее, если в этой системе какого-то функционала не хватает и мы сталкиваемся с тем, что нам э, нужно какую-то другую управляющую систему то есть возможность обмена данными с управляющей системой такой как управление торговлей 11 в этом случае в управляющей системе формируются розничные цены из нее передается информация о поставках, об ожидаемых поставках распоряжение о выплатах поставщикам то есть те самые средства контроля по расходам денежных средств а обратно передается информация о товародвижении и продажах и о товарных остатках. Так вот, все это нам позволяет очень четко разграничить функционал. В одном случае у нас именно управляющая система, которая управляет, в другом случае у нас система, которая отвечает исключительно за розничные продажи. Далее, понятно, что есть возможность обмена с бухгалтерией предприятий. С бухгалтерией предприятия. И еще очень бы хотелось отметить очень интересные возможности по настройке распределенной информационной базы. Есть два режима распределенной информационной базы у 1С -родинцы. это по магазинам и по рабочим местам кассиров. Так вот, настройки этих режимов, режимов таковы, что они позволяют организовать очень информационно оптимизированный обмен и добиться того, что, например, до рабочего места кассира до каждого рабочего места кассира будет доходить информация только та информация, которая необходима для работы конкретному рабочему месту и никакая другая лишняя информация там просто не будет присутствовать за счет чего действительно и объем информации меньше и наша система становится более защищенной, потому что э, лишняя информация на рабочих местах отсутствует ну в общем на самом деле пожалуй все вот, если кратко, что лично меня зацепило ну давайте посмотрим За какие деньги Все это нам предлагается Ну вот 1С розница Можно видеть что вот В базовой поставке Цена 2400 рублей В проф поставке 13000 рублей На самом деле Довольно скромные деньги Ну что ж э, Давайте Попробуем раскатать этот колобок 1С-розница именно в последовательном изложении, то есть в концепции от простого к сложному. Спасибо всем за внимание. Это было вводное видео.